Привет всем! Сегодня у нас на канале кое-что, чего здесь еще, по-моему, не было. Распаковки! Ну, это распаковки не посылки, а письма. Но письмо очень важное. Письмо я ждала, с большим нетерпением. Потому что письмо из Чусонджи, то есть из главного храма тенда Ащу, школы тенда Ащу, во всем Тахоку. Мне очень же интересно, что там будет. Ну, ладно, открою небольшой секрет. Я знаю, что там. Вернее, ну, более-менее знаю. Дело в том, что обычно я участвую в щакьё, переписывание сутра в чусонджи Участвую каждый год. Еду туда, на место. Это очень интересное мероприятие. Но в этом году оно было отменено, как и очень многие другие мероприятия, из-за коронавируса. Вместо этого мы писали, переписывали сутры дома. Это был довольно интересный опыт. Могу сказать, что это не очень удобно, но весело. И потом я послала сутры, соответственно, в Чусонджи. И от них я ждала очень особенную офуда. офу-да, как бы это перевести на русский, но ну, как молебельная табличка или, может, даже мулетик, потому что обычно их ставят э, на камедану, и, ну, на синтаистский алтарь или на будсуда, буддийский алтарь, и они, ну, в общем-то, выполняют функцию амулета, защищают дом и так далее. Так вот, сегодня я жду абсолютно особенную офу и давайте посмотрим... Что же там есть так. есть письмо есть конверсия, наверное суфу да и есть есть есть, есть. вот что еще есть а, сейчас я расскажу обо всем так перенечал посмотрим письмо угу. так есть в письме что-нибудь такое что мне интересно Uh, так, uh -huh, понятно. Uh, в письме, ну, понятное дело, выражается, выражается, выражается благодарность. Uh, и объясняется, что прислали с письмом. Uh, прислали uh, вот это. Здесь это конвертик. А в конвертике находится uh, свидетельство о том, что я участвовала. Его предполагается повесить, повесить, нет, положить, поставить на Буцудан или Камедану, то есть или на буддийский алтарь, или на синтоистский. В тенда это нормально, потому что у нас очень прочные связи с синто, так что, в принципе, практически все, что может оказаться на алтаре буддийском, может быть поставлено теоретически на алтарь. Синтаиски. Ну, разве что э, поминальные таблички на комедан, но ну, синтаиский алтарь 100% не ставит. Так, что у нас еще тут есть? Э, и еще та самая у Фуда, которую я потом расскажу подробнее. И вот ее предполагается вешать э, в коридор на дверь. Так, ну хорошо. Э, еще говорят, что в ноябре у нас предполагается. Э, процессе с переносом нас, наших щек. Э, так, э, с переносом их э, в наш собственный золотой храм. У нас есть небольшой золотой, ну, скорее золотое святилище. Но что-то у меня некоторое подозрение, что возможно оно и не состоится в ноябре там. Так, э, ну и все, в общем-то. Спасибо большое за участие. Uh -huh. Все отлично. А, ну, еще предлагают, что если вы еще хотите, по можно поучаствовать. Еще не поздно поучаствовать в этом самом щеке. Так, ну, распаковка. Так. так что же это за фуда? Сейчас вот посмотрим. Да-да-да-да-да, это именно то, что я и думала. Посмотрите, какая красота! Ну, я думаю, у многих возник вопрос, что же это такое? Что это за чертик? Это не чертик. Это одно из воплощений очень известного монаха и, в том числе, лидера школы Тенда Ищу в какой-то момент времени Регина. Регин очень известный человек. Жил он, если не ошибаюсь, он жил где-то в середине Хаяна. Или ближе даже к началу, может быть. Надо посмотреть. Вот я, я путаюсь, если честно, в, даты, в датах жизни. Единственное, я помню, что он уже не был учеником основателя тенда, еще Сайчу. Он как-то по-другому уже зашел в школу. То есть это должно было быть, ну, как минимум, где-то через сколько? Ну, как минимум, лет через 50, наверное, после смерти Саича. Надо посмотреть, я в этом не уверена. Релген был очень популярен, в том числе при дворе, Особенно он был популярен у императрицы, у других придворных дам, по слухам. Ну, говорят, что он отличался очень-очень красивой внешностью, но был он товарищем весьма суровым. И считалось, что у него были в том числе способности перевоплощаться во что он захочет. И вот однажды в городе разразилась эпидемия, болезнь, которая предполагалась, что была вызвана каким-то демоном. И Рёген в Полинензе превратился, в свою очередь, вот в такого вот демона, который был еще страшнее того, который вызвал эпидемию, напугал этого эпидемиозного демона. И тот убежал из города, теряя тапки. Или чем он там терял, не знаю. И с тех пор вот это изображение рогатого товарища используется как амулет, который отгоняет зло Да его действительно обычно вешают на дверь. Вот такая интересная история И теперь он у меня есть а с ним еще пришло объяснение вот такое. Давайте почитаем, что там говорится. Так, э, говорится... Да, что... Э, ну, в общем-то, говорится, что это уфуда, э, Так. Э, изображает, соответственно, Рёгена и используется для того, чтобы отогнать зло. Майоки. И сам Рёген считается воплощением Бодхисаттвы Канон. И так как у нас Канон как раз появляется в Хопке Кё, в Лотосовой Сутре, которую мы, собственно, и переписывали, поэтому нам прислали эту Офуда. Ну, то есть вот такая вот связь. Так... Я не знаю, здесь зачем-то еще дана информация, что в качестве воплощения, при воплощении богини, богини Бадхисатура Каном он помогает крестьянам в поле. Важная информация. Ну. Кстати, на этот счет я, я впервые слышу, но тогда еще, конечно, ну, солнце, конечно, виднее. Так, что еще у нас тут хорошего пишется? Ос особо ничего другого, по-моему, и нет такого важного, что можно было бы сказать. То есть самое важное, что это офуда отгоняет зло. Вешать ее надо в коридоре, чтобы, соответственно, в дом ничего не вошло. И используется в том числе в качестве метода борьбы с эпидемиями. Поэтому мы ее и получили. Ну, хорошая штука, хорошая. Потом повесим. Так, и еще очень-очень красивая. Смотрите, какая красота. Это, ну, это я получаю каждый год. У меня их уже сколько, довольно много скопилось так да на этот раз вот кстати намиена видите здесь написано мое имя причем мое и светское имя и буддийское и это свидетельство о том что я участвовала в этом мероприятии очень красивый конверт кстати вот обратите внимание правда красивый это Такая особая роспись, которую, которая связана именно с Чусонджи. Считается, кстати, что она даже не японская. Она пришла от народов, которые населяли северо-восток Японии. В древности от Эмищи. Есть такая теория, которая мне лично очень нравится, что правители так называемые северные фудживара, на самом деле были никакими не фуджеварами, они были местными эмищи, как раз местными, в общем, какими-то правителями местных племен, которые породнились с фуджевара, взяли их фамилию. И именно они построили в общем-то Чусонджи. И в Чусонджи действительно можно найти очень много такого, чего в других местах, в других храмах Тенда еще нету. Вполне возможно, что это приходит просто из другой культуры, которая на данный момент уже исчезла, но Такие вещи немножко еще как бы сохранились. Традиции перешли, то есть на севере к японцам. Вот, смотрите, какая красота. Если будете в Чусонжи, там можно найти картины, которые сделаны в этой технике, и они выглядят просто поразительно. Я, я их обожаю. Вот, значит, это то, что мне пришло от чусончи Вообще очень интересно, я э, о Орегине, наверное, слышала наибольшее количество странных легенд. Даже о Сайче такого количества нету. И, и, наверное, может по количеству всяких интересных легенд поспорить э, с Энином. Это еще один очень известный э, монах тоже э, в Тендайшоу. Например, помимо э, вот этого вот Цунудайщи рогатого учителя. Есть еще э такой уфудан с изображением 33 маленьких монашков. Называется она мамедайщи. Мамы это фасолинка или боб, и иероглифами конкретно пишется маме. Э «Мамедайчи», типа э -м -м учитель фасолинки. Почему 33? Ну, как раз потому, что Рёгин считается воплощением Кана. А Бадхисатва Каннон появляется в 33 разных обличьях. Поэтому считается, что если изобразить 33 маленьких изображения Регина, то это как бы отразит его связь с Бадхисатвой Канон и будет иметь особенно большую силу. Такие у Фуда тоже очень популярны. На самом, самое интересное, по-моему, в этом – это название да, «Мамы Дайчи». Почему? Откуда оно пошло? Есть теория, что изначально это были вовсе не фасолинки. Это значило Ма-мецу, как бы учислил уничтожающий зло. Ма это зло, как бы МЭ сокращение от Мецу уничтожать. Это хорошая, красивая легенда. И, мол, потом, так как население Японии в большинстве своем иероглифы не считали, они это поняли как то, что это эти изображения маленькие, как фасолинки, и стали, решать, стали считать, что это именно маме, то есть маме дайщ, именно учитель фасолинки. И в какой-то момент даже это стало записываться иероглифами фасолинка. Довольно интересная теория, мне кажется, что-то в ней есть. Но есть еще очень забавная абсолютно народная легенда, о том, откуда пошла эта фуда, и рассказывается, что Реген однажды пришел навестить свою покровительницу императрицу, и во дворце его окружили придворные дамы и чего-то от него настойчиво хотели, а как я уже говорила, он был очень хорош собой и Понимая, что он от них не отделается, он превратился в 33 крохотных монашков, соответственно, размером с фасолинки. Эти монашки разбежались, босились в рассыпную, и придворные давно их не поймали. Вот такая вот забавная легенда. Мне она очень понравилась в свое время. Еще очень интересно. Если вообще, если вы видели статуи Регина, то, может быть, обратили внимание, у него обычно очень суровое выражение лица. Он такой, обычно, очень насупленный. И в нескольких источниках я читала, и мне потом священники говорили, что у его статуи такая ну, не очень хорошая слава, ну, как сказать, не очень хорошая. Считается, что они очень суровые. Если за ними не очень хорошо ухаживать, если при них что-нибудь не так сделать, то они могут тебя и покарать, то есть устроить себе какую-нибудь проблему по жизни. Вот. Ну, есть так, это такое чисто священническое суеверие. Надо сказать, что я именно в присутствии этих статуй всегда чувствую себя не очень уютно, потому что он так действительно очень сурово смотрит. И я обычно со статуями жутко фамильярничаю, там трогаю все. Вот пару раз видела статую Ргина и абсолютно не хотела с ними фамильярничать. То есть вот что-то есть в выражении лица у него статуи, что-то такое в них. Вот в позе самой такой очень напряжённой. Он так напряжённо на тебя смотрит. Типа, Чего ты сюда пришел, что ты хочешь? А, что с ними абсолютно не хочется фамильярничать. Может, оно оттуда появилось это мнение, что его статуя особенно срога. Но в любом случае, как видите, это... По крайней мере, был человек, о котором, о котором предполагали, что он может превратиться даже вот в такого страшного демона. То есть, можно представить себе, какой суровый у него был характер. Ну что ж, это были сегодняшние распаковки. Не знаю, когда будут следующие, потому что мне все таки не каждую неделю, даже не каждый месяц присылают такие важные письма. Мы с вами увидимся в следующий раз. Пока-пока.